Очень хочется сказать то, что Бог тебя любит, то, что ты нужен Богу, ты дорог Богу, ты очень дорог Богу, ты даже не представляешь, насколько ты дорог Богу, кто ты сам по себе, какова твоя цена, ты даже не представляешь. И очень много людей не знают просто этого. Две вещи, кто такой Бог и кто такой этот человек. Пожалуйста, не думай так о себе плохо. В Библии написано то, что... Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог возлюбил тебя, и Он заплатил большую цену за тебя, и ты не имеешь права думать о себе плохо. Покайся. Покаяться это значит поменять свое мышление, поменять свое понимание, в данном случае о себе, о том, кто ты есть.